Так-так, кто к нам пожаловал? Я знаю твое имя, но не знаю, что тебе нужно. Почтенный мастер-наставник это Аудитор де Ла-Ла-Ла. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. Твой отец был ассасином. Приговаривайтесь к смерти! Отец! Ты поплатишься за это! Неплохо. Осталось только сделать дело. Жизнь решила за меня. Ты полетел, Этсо, полетел! Теперь ты предводитель ассасинов. Объедини их! Венсьееме, перла Витория! И освободи Рим. Если я хочу взять, я беру! Когда-нибудь я напишу о тебе книгу. Пусть она будет короткой. Добро пожаловать в Стамбул, Эдси. Покажем ему, что бывает с теми, кто бросает вызов ассасинам. Реквеска дым